Всем привет! Компания Нагазу.ру. Всех с прошедшим Новым Годом, с наступившим 2023 годом. Мы вышли на работу. Работаем вот уже три дня. 4, 5, сегодня 6 января. У нас очередные монтажи, метан идет, коммерческий транспорт и таксисты, у которых за праздники очень много машина копилась в ремонт, на обслуживание и так далее, чтобы они не стояли 10 дней, мы уже на работу и приглашаем все таксопарки у кого не устраивает обслуживание ремонт кто там отдыхает, то есть им машины встали приезжайте к нам, мы обслужим, отремонтируем и выпустим на линию хотим показать вот очередной поло свежайший на установку приехал баллон на 100 литров Синома поставили на конструкцию специальную хотим рассказать еще нюанс про получение метановой карты от Газпрома с 1 декабря нужно ставить именно баллон Синома или специальный комплект подкапотки от Газпрома только в этом случае будет получаться карта на легковой автомобиль на 27 тысяч рублей если вы ставите другой баллон и любую другую электронику, то карту от Газпрома вы не получите. И, соответственно, стоимость баллонов таких синомовских дороже. Стоимость установки скорее всего у всех вырастет. У нас, по крайней мере, точно уже выросла. Баллоны синома, какой плюс у них очень хороший, что на данный момент баллоны нужно опрессовывать вот эти баллоны раз в 6 лет. Если другие производители второго типа у них раз в Три года нужно опрессовывать, эти баллоны раз в шесть лет. Это очень хорошо, то есть не во всех городах вообще есть компании, которые опрессовывают. Вот так это все выглядит. Баллон на 100 литров. И вот станет на место. То есть здесь ничего не подрезалось. подкапотка оборудование установлено OMWELL ни дри просуночки омвелл джемини стоят блок управления заправочное устройство аймер с обратным клапаном то есть вот эту фишку крутить постоянно назад вперед не надо будет так это все выглядит у нас в основном сейчас едут на установку это таксопарки то есть который метан стоят в первую очередь то есть это вот первая машинка и сейчас покажу еще одна машинка стоит на монтаже солярис и вот второй автомобиль солярис На установке. Также баллон синома, то есть карточка все-таки в любом случае нужна. Все просят. И вот солярис. Оборудование также он был не дрем. Все то же самое. А вот автомобили стоят, которые нужно устанавливать. Солярисы. И вот весь рядок солярисов стоит. Последние два уже сделаны. А эти еще мерзнут.